Всем добрый вечер, мы из Украины. В эфире круглый стол творческого пчеловодства. На прошлом нашем зуме мы обговорили вкратце, вернее, только начали обговаривать состояние молодых пчел, то есть жизнеспособность молодых пчел, выкормленных в период, в безоблетный период. Что это значит? Осенью, когда еще расплод в семьях выкармливается, выходит молодая пчела, а уже прекратился облетный период, то есть похолодало, застала врасплох расплодную ситуацию в семьях. Ну и понятно, что выйдет, будет выходить уже в условиях отсутствия активности общей активности семьи, будет рождаться молодая пчелка. Все почему-то решили, что если, я не знаю, я воспитан сам на этой философии, по, всей, по, той, по той литературе, по тем убеждениям, почему-то была такая, было такое убеждение, что если пчела не облетится осенью, поздней осенью, то есть вышла она, застали холода, и молодая пчела не облетится, не освободит кишечник, значит, она не перспективна для зимовки, она погибнет. Ну, во-первых, она рождается, рождается молодая пчела, абсолютно с пустым кишечником. Абсолютно с пустым. И мы установили, почему. Потому что весь процесс под личиночной стадии, предкуколка-куколка, она питалась исключительно за счет резервов, Жирового тела, накопленное у личинки. У нее по, абсолютно пустой кишечник. Какие там, какие могут быть облеты? Понятно, что никакого отрицательного влияния отсутствия облетного периода осенью на молодую пчелу не окажет. Точно так же ж и зим, зимой при активности. Там февраль месяц или, ну, допустим, в этом сезоне. Январь был довольно-таки активный, молодая пчела уже появилась. Февраль. И якобы она не доживет до весны, не имея возможности облететь. Ничего подобного. Единственное в этом случае, вот в выводе довольно большого количества молодых пчел и в отсутствии очистительного облета. Единственное, что может пострадать больше, так это, наоборот, зимующая пчела. А почему пострадать? Потому что она будет выкармливать этот зимний, расплод в зимних условиях за счет собственных резервов белка жирового тела. Мы об этом, это практически в каждом зуме об этом говорим. И очень часто, в крайнем случае, я из своей практики наблюдал, что почему и родилась идея изоляции маток, то есть история, как у меня появилась идея применить изолятор, потому что в январе месяце были оттепели, матки включали активность, и до весны можно было наблюдать, вернее, после очистительного влета, в некоторых семьях, особенно активных, можно было наблюдать такую картину расплод, рамки расплода молодая пчела и после облета хорошо казалось бы дружно облетелись но почему-то вдруг резко отходит зимующая пчела потому что она весь свой потенциал израсходовала на кормление молодой пчелы в зимнюю активность поэтому весной ранее в конце зимы ранее весной если вы кормите за расплод то пострадает больше именно зимующая пчела за счет выкармливания собственным собственным жировым телом. Теперь еще из этой, же, из этой темы стимуляция весной слабых отводков. Вот буквально мы на днях разговаривали с Польшей. Стимуляция. Вот дайте рецепт такой, чем стимулировать весной, особенно это касается слабых отводков, чтобы они Быстро набирали силу. Но я не знаю, из ничего ничего и получается. Как можно стимулировать чем-то слабый отводок, а, как правило, пчеловодов подкупает именно эта ситуация. Сильная семья, она сама по себе пойдет нормально развиваться весной. Но, а тут количественный синдром. Ну как же, ж, если вышло 50 семей, к примеру, а из них половина слабых. Ну, ни в коем случае пчеловод не допустит потери вот этого штатного своего расписания. 50 вышло, 50 все должны достойно пройти сезон и его закончить, соответственно, с выходом. То есть, ну, коммерческая сторона. И начинаем стимулировать по логике слабые семьи. Слабые. Но у меня вопрос. Каким за счет чего слабая семья при стимуляции, я не знаю, каким таким средством или каким таким особым питанием, или я не знаю, святым духом можно ускорить и очень часто можно слышать от блогеров. Предлагает рецепт быстрого роста весной слабых отвод слабых семей. Как это может происходить? За счет чего? Если бы, допустим, э, чили инкубационный период, 21 день, мы прекрасно знаем, матка яйцо положила, через 21 день выходит, рождается взрослая пчела. Если бы стимуляция какая-то позволяла этот инкубационный период сократить вдвое, то есть что-то там какое-то мы стимулируем, и вдруг не 21 день, а 10 дней, ну понятно, тут то, возможно, быстрый бы рост и наблюдался. Но как может наблюдаться быстрый рост при какой-то стимуляции, если 21 день, чем бы ты ни стимулировал, а 21 день отдай. Поэтому, если кто-то и надумает стимулировать весной семьи, мало ли там жидкими подкормками, подогревами, или еще там какими-то методами ухищрения пчеловодных, что, ну, пчеловоды знают, там в арсенале достаточно этих стимуляций, то стимулируйте сильную семью. Не, не забываем, что зимующие пчелы выкармливают первое поколение за счет своих резервов. Если мы простимулируем слабый отводок, то мы увеличим количество, создадим микроклимат, температурный режим. Матка увеличит, то есть в семье мы добьемся увеличения количества личинок на кормление. А кто их будет выкармливать? Зимующая пчела, я уже повторил, повторял сегодня несколько раз за счет собственного жирового тела. Поэтому очень часто слабые семейки могут дать обратный эффект. Поэтому я всегда, если попадал в такие... Вот в такие ситуации по стимуляции, то сильные семьи, стимулируйте сильные семьи. Там есть кому кормить, есть кому кормить. А затем уже сильная семья набирает безболезненно силу, можно взять печатный расплод и использовать эти сильные семьи, уже простимулированные, как донор для подселения слабых семей. А лучше всего эту слабую семейку ставить на сильную через разделительную решетку, и, пожалуйста, двухматочный старт вам даст то, что вы, чего, вы, чего мы добиваемся. Они его подымут быстро эту слабую семейку, можете сразу отставить ее в сторону, куда-то отвезти, восстановите свое поголовье, и они дадут то есть закончат достойно вам сезон. Поэтому понятно, да, ничего не меняется в семье, биология остается на месте. Любую, чем бы мы ни стимулировали, 21 день, как был инкубационного периода, так он и останется. А вот если не будет хватать кормили, значит, можем попасть на какой-то подводный камень. Теперь вопрос вот был по появлению свящевых маточников при изоляции. И особенно это опасно, если свечевая матка может появиться в самом изоляторе. Да, это проблема. Проблема – молодая матка может плотную в изоляторе убить, то есть при конкуренции. Поэтому нужно знать, что и я в какой-то из них на этом делал акцент, что не затягивайте, с выпуском маток весной. Если уже началась активность, то матку, то есть активность какая? Уже день пошел на увеличение, уже солнце, соответственно, постепенно прогревает стенку, но облета еще как такового полноценного весеннего не было, чистительного. Но семьи уже переходят в активность, и матку начинают кормить маточным молочком, она в изоляторе уже разбрасывают свои яйца. То есть пошел процесс, активизировались яичники за счет нового кормления маточным молочком маток. И матки разбрасывают эти яйца по изолятору. Очень часто можно видеть, как под, под изолятором я, я, язык оттянутый пчелами. И там трутовые, небольшом количестве трутовый расплод или даже маточники. То есть это нормальное явление. Но появление свящего маточника внутри изолятора может быть вот такой вот в виде гибели матки, именно плодной. А обгуляция молодая не обгуляция, потому что сезон только начинается, трутня еще нету. То есть семьи затем придется объединяться с чем-то или с кем-то. Теперь по бесконтактным изоляторам. По бесконтактным я показывал ролик, ну последний, вот перед войной, показывал ролик, не закончил я этот эксперимент. Бесконтактная тема хорошо заходит. Первые эксперименты дали положительный результат, несмотря на потери. Но самое важное, узнали мы то, что в бесконтактной ситуации живут матки. Причем даже всю зиму и даже в пересылочных клеточках. Я делал эти клеточки из прополисных решеток. И вот пчеловод спрашивает, если в изоляторах контактных, вот вы пишете, что там формируется свита пчелиная в контактном изоля... в... Ну, проходящем изоляторе, а как же без контакта и она кормит матку, а как же получается, что в бесконтактном, изоляторе кто что в таком случае кормит эту матку кормят все та же свита находится рядом она кормит причем там он кормить любые пчелы потому что матку кормят медом там не нужно вырабатывать маточное молочко а кормят именно исключительно углеводом медом поэтому любую матку плодную вы подставляете в любую безматочную и даже маточная семья я делал эксперимент где матка своя родная была и несколько маток чужих пересылочных клеточках без корма и без пчел их всех семь и семья кормила казалось бы нет цветы, вроде как такое противоречие что свита в обязательном порядке формируется в проходящих изоляторах, и она кормит. А кто кормит в бесконтактных вот клеточках, и почему они кормят? Скорее всего, по биологической обязанности. Если матка плодная, она ограничена от контакта с пчелами, но она изучает феромон плодной матки. И поэтому ее кормят не знаю на всякий случай возможно. Ну, как бы там ни было, практика показала, что в бесконтактных изоляторах пчелы кормят абсолютно чужих и неограниченное количество маток. Ну, неограниченное, чисто конечно разумно. По 20 штук у меня лежало, была возможность получать матки, пчеловоды присылали вот ради этого эксперимента. Поэтому хорошая тема. И, возможно, она будет идти или, или параллельно две, две эти темы. Контактный изолятор и бесконтактный. Или же их можно будет объединить, то есть помирить, поженить этих две темы. Но не получалось. Почему? Потому что при пересаживании из бесконтактного изолятора в контактный почему-то проявляли агрессию. Если переселить в проходящий контактный изолятор постепенно, Рошад как-то у нас выступал, я ему давал слово, он первый сделал этот, ну вот он сейчас будет, может подтвердить этот эксперимент. И после... После его удачного эксперимента мы пробовали, очень даже получается. Поэтому хоть бесконтактная изоляция маток, зимовка, хоть контактная, хоть они будут вместе параллельно одна другую как-то дополнять, эта тема осталась у нас в практическом применении и с положительными результатами. Так, ну, в принципе, то, что я хотел сказать для разогрева мыслей и для подключения аудитории к обсуждению. Несмотря на то, что вы жадны на вопросы, обещали, обещали завалить вопросами. Значит, будем идти дальше по... Доброе здоровье. Разрешите. Доброе здоровье. Браг... Брагин Серейсвилка, в Украине, Бакфаст. Ну, есть пару, ну, поэтому я тут записываю для себя. Ну, пару, наверное, скорее всего, к дополнению, к тому сказанному. Ну, во-первых, ранняя стимуляция, может быть, только слабых семей, может быть, только за счет, правильно вы сказали, только за счет печатного расклада, который потом, ну, ну даст более старт развития. Потому что все это зависит от поступления нектара и... Пыльцы. нету этого, нету развития. Я понимаю, что температура над этим даст немножко сэкономить внутренние силы, но это не настолько много, чтобы на это обращать внимание. Хотя такой момент, я имею в виду, тоже есть. Дальше. Еще такой момент хотел сказать, что не облетевшиеся пчелы зимой, мне кажется, единственное влияние их это только на из-за того, что они есть в большом количестве, может быть, чуть-чуть раньше засев. Ну, то есть, в феврале, может, на 2-3 дня, насколько, там, насколько их там припирает, может быть, засев раньше, потому что они не облетевшиеся, они могут больше температуры, чуть раньше начать нагнетать температуру. Все, больше никакого влияния нету. Правильно вы сказали, что... Э, Значит, желудки у них, вернее, этот самый, кишка у них пустая после облета. Она с, больше забивается с потреблением перги. А они никого не кормили, поскольку, поэтому они более легко зимуют. Так, и последнее, что хотел сказать. А, вот, зимой все кормят всех. Неважно, матка это все. Матка не является приоритетом зимой. Она как и обычная пчела, хотя все понимают, что это матка. Э, все кормят всех. Потому что первыми погибают пчелы, которые в сотах. Она ныр, нырнула пчелка в соты, а корма нету И передать ей нечем. И она погибает. А тем, кому она передала, это все передается друг другу, как волной. Передается, они, э, ну последними погибают, потому что у них корм есть еще в наличии. Это говорит о том, что пчелы, то есть, неважно какая пчела находится там, они ее будут кормить. Две матки, три матки. Пока зимой они обезличены. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Спасибо. Да, спасибо, так пожалуйста можно? Владимир Игорьевич можно Да, да. ну вот смотрите такая ситуация отводки матки стоят в изоляторе находятся отводки очень слабенькие да. э, клуб уже разошелся можно сказать по всем рамкам и доходят до задней стенки сильных семей нема как в такой ситуации будет подскажите пожалуйста вы, вы о весне сейчас говорите? На сегодняшний день. так, такая ситуация. Ага, и слабые, и слабые семьи у вас. Слабые семьи? так. Слабые семьи. Сильных семей нет. Как это сделать? Ну, они у вас. Они у вас, смотрите, они у вас через перегородку сидят? Нет, а, а, индивидуально, каждый индивидуально. И что, вы, и что вы хотите почути? Как их сохранить, чтобы они уже. Доходят до задней стенки? Совершенно верно. Ну, тільки дотации в виде, в виде лепешки на, на голову. Я зрозумів. Піднімуться матку лишу. Що далі? А что дальше? А в каком изоляторе они у вас? Э -э в Резней Маленький. А рамка велика? На 300? 300. Преимущества и недостатки во всех форматах изолятора. Широкоформатный, его обогревать надо, тоже есть свой недостаток. Но там матка постоянно в зоне захвата клуба. Маленький изолятор, ясно, что там меньше проблем, меньше обогревать его нужно. Но проблема теперь другая. Если либо неправильно сформирована семья с осени, лишние рамки остались, то Лишние рамки поставили больше, чем сама сила семьи. Или же вот ваш случай слабые семейки. Понятно, что Но я не думаю, я не думаю, что может бросить. Возьмите лепешку, если будете ложить, очень часто лепешки укладывают большие такие терикон сделает сверхутеплением. Конечно, туда пчела вся собирается, там бросит и. Все, что можно бросать поэтому лепешки если ложить как можно тоньше как можно тоньше там в палец ну может в вашем случае чтобы э, обезопасить подъем клуба вверх на в надравочное пространство туда к теплу значит она должна быть как можно как можно тоньше лепешку канки либо рамку Як вы? Рамка у вас, дивитесь, рамка у вас будет толще, на будет толще, в два раза будет рамка толще, чем вы сделаете лепешку. Рамку вы не сделаете тоньше, а лепешку вы можете там в палец и раскатать и положить. Понимаете, вони если и подскочит под лепешку, но не такое количество, как вы, как они на рамку сейчас налили. Тем более сильная семья там без проблем, без разницы. А в слабую семью вы ви выманите на гору. Я сгодел. А выпускать маток сейчас це не можно. Ну, видите, если уже из двух зол нужно выбрать меньше ради спасения матки, значит, можете рискнуть, если вы чувствуете, что не получится у вас с помощью дотации додержать их по кормам до весны, может бросить матку, значит, идите к тому, что вы маток, ложите дотацию, и не соберутся возле дотации до зиму, и -то там уже будете разбираться, какую и куда присоединять. Владимир Григорович, можно вопрос? Да, ответьте, давай. Если предположим, сильная семья матка в изоляторе, у нее находится две рамки перги, она сжатая, и сидит матка. Ну, с конца с, с, сентября месяца, ну, август-сентябрь, до этого времени. Если ее выпустить вот сейчас, 15-20 февраля, не будет это упрощенным методом ГОПКИ? Ну, смотри, может быть, конечно, может быть. Не забываем, что после изоляции матка не будет просматриваться там к количеству постепенному я уже об этом говорил, там 300 в сутки, через неделю 500 в сутки, она вам может сразу дать столько, хватило бы силы семьи. Поэтому учитывать этот фактор, фактор высокой активности маток, выпущенных с изолятором. И если уже пошел процесс воспитания расплода, а март месяц, я смотрю, февраль тоже как-то начинает вспоминать, что он зимний оказывается. И март марте, я видел, тоже там начинается с минусовых температур. Если март и апрель... Если пропали, Владимир Юрьевич. В принципе, в принципе логично, да. Если такая тема работает у кого-то, тем более работает вам шанники начинают стимулировать. Ну, перга, конечно, должна быть в обязательном порядке. Потому что расплод, старшую личинку, выкармливать зимующая пчела будет за счет Перги, не будет перги, значит, высасит из себя последние соки на эту сверхраннюю стимуляцию. Но ей же хватит э, там 20-30 дней, пока молодая пчела и как раз облет э, будет, ну там, допустим, 25 э, марта, 20 как раз вот месяц этот э, подойдет. Молодая Дядя, пчела уже... Облет, подожди, облет будет. Облет будет, а природа даст что-нибудь после... При этом облете для этой молодой пчелы в качестве пыльцы там или перги, что, что должно быть в виде белка. Облет будет, да, кратковременный, в конце февраля у нас бывает, в начале марта бывает, в конце марта бывает облет. Уже будет молодая пчела, да, она, она способна, имея активную, активный фермент протеаза, усваивать пыльцу, пергу для вырабатывания маточного молочка. Но если она будет под руками, перга или пыльца, ту то зимний, зимний запас перги израсходует семья на воспитание вот этого поколения, из которого получится молодая пчела. Дальше. Дальше с, э, с пергой. Если есть, без проблем. Да. Без проблем. Конечно. Спасибо. Все будет, все будет э, увязано, углевода хватит. Углевода... Можно заменить, в крайнем случае, и, и сахарный. А вот э, пергу, пыльцу, соевая мука не сильно, я вам скажу, заменит. Это так вот, палка двух концов. Это временное явление. Проскочит. Соевая мука с пивными дрожжами и сухим молоком очень часто срабатывает, когда на смену эстафету принимает очень быстро природа нормальной качественной пыльцой. Так что имейте в виду, что касается белка, это это серьезно. И есть такие регионы страны, вот у нас и европейские в частности, где из-за нехватки пыльцы и сила семей и, и, проду, и продуктивность семей и получение товара из медоносов сильно страдают. Обращайте внимание на семьи, которые слишком рано начинают червление. Если у вас нету раннего пыления, э, ну, например, там, косточковых каких-то, либо если у вас нету пчелопакетов, то исключайте семьи, которые рано начинают из разведения, потому что они сослужат вам очень-очень плохую службу, рано или поздно. Обязательно будет неприятности. Значит, развитие должно быть не, не быстрое, этот самый, не медленное, а развитие должно быть в меру поступления нектара и, и одновременно с ним. То есть оно должно быть взрывное. Если найдете у себя такую пчелу, значит, ее надо ценить, ее надо дальше культивировать. Все, что раньше, выскочки какие-то, все, что поздно, оно неплохо. Значит, пчелы ждут, когда поступление нектара будет. А у пчелы червление зависит ну, на языке, как и у коровы, наверное, молоко, так и у пчелы то же самое. Есть, есть поступление нектара, причем перга – это консервы. Если его нету, тогда они открывают и вынуждены им пользоваться, потому что уже пчела, уже идет, ну, кормить пчел... личинку более старшего возраста. Выхода нету, открывают. Но если есть именно поступление обножки, это, это лучший... лучший вариант, который есть. Да, Игорь, слушай Молдову. Значит, ситуация такая у нас, скажем, по... по поводу семей. Вот вы говорили слабые, да, у нас, вот, ну, у меня, допустим я не говорю о других пчеловодах, но бывает много слабых семей за счет того, что нету медосборов осенью, ослабевает, и так далее. Пыльцы нету. И вот как спрашивали вот польские да, пчеловоды, которые спрашивали, как там можно как бы максимально стартануть с весны, чтобы стимуляция и так далее. Да? Был такой вопрос? Вы говорили только что об этом. Да. Значит... У нас была тоже такая проблема. И, ну, как бы сейчас, в принципе, ее такой проблемы особо нету. Почему? Потому что я для себя это решил так. У нас сады начинают свести где-то в, в начале апреля. До этого у нас ничего не цветет. Я заметил уже много лет, наверное, 10, у нас в пределах пятых числах начинают свести первые сады. Значит, первые сады абрикосы есть, этот, бескосточковые абрикосы такие. Ну... Не помню, как ее зовут, Ура. я вспомню, скажу. Не, не курага, не, не, не. Ее в Америке выращивают, там она без косточки. Это... Ну, не важно, ну, не на это важно. придет на мысль. Да. Да, да, да, да, да, да. Значит, э, э, вот это вот начинает цвести. До этого у нас ничего нет. Но когда у нас начинают цвести сады, э, у нас э, сразу практически включается солнце. И э, за счет э, большого поступления тепла у нас максимально ну, поднимается температура. Э, то... Акация начинает цвести ну, быстро, скажем, бывает в начале мая, бывает в середине. Да, бывает, когда вот последние годы у нас были циклоны эти, дожди и так далее, она даже в 25-х числах мая цвела. Но о чем я хочу сказать? Значит, на, в начале у нас ранее, весна ранее, и вот эти вот слабенькие семья, они вот обычно тянулись-тянулись, и как бы у меня ну, мысль, как их стимулировать или что-то делать для того, чтобы они нарастили семью за короткое время, потому что у нас раньше начинает цвести за счет тепла акация. Значит, я сделал такой, э, такую пробу. Я половина семей э, пускал, как обычно, ну, относительно, э, скажем, слабая, слабая, да, слабую другую э, партию семей ставил э, вниз пенопласт. Пенопласт экструдированный, соответственно, наверх я сделал, поставил э, этот э, фольгозол, и сократил максимально гнездо, если, допустим, слабые слабое, 3-4 рамки, да, допустим, на 2 рамки, на 3 рамки, я сократил и убрал, скажем, верхний литок убрал, сделал только нижний, максимально создал тепло в самой семье. И это значительно увеличило кормление личинок и максимально увеличило количество расплода. За счет того, что они, ну, понятное дело, чем, я к чему веду? Чем лучше, чем больше будет тепло в самой семье, тем они больше будут обрабатывать, скажем, количество личинок. Имеется в виду, семи... за счет тепла пчелы будут больше обращать внимание на личинок, скажем так. Это мое мнение, я не знаю, может быть я не прав, но процент, скажем, расплода выхода расплода увеличился, скажем, в половину. Если в той семье, в которой у меня было, допустим, три рамки э, пчелы, да, то одна рамка расплода. А если э, у меня было те же три рамки пчелы, но я поставил пенопласт, сократился по бокам, поставил пенопласт, э, конечно, должен быть или мед, или... Не знаю, какая-то какая-то еда по-любому там если они съели мед, значит ты даешь сироп в любом случае. Какая-то еда должна быть. На это я не обращал внимания. Я создал максимально теплый режим в самом в самой семье. имеется в виду за счет того, что внизу холодное дно дает холод, и они как бы идут, ну как больше оволакивают, скажем, ту же самую семью, да, и меньше пчел как бы реагируют на на расплод, а здесь пчелы высвобождаются и получается за счет тепла они обрабатывают больше поля для того, чтобы кормить расплод. Понимаете, в чем вопрос? Может быть, это не так, может быть, что-то другое дало, но количество расплода увеличилось намного больше, чем в той же такой же семье, но без утепления снизу по бокам и сверху, соответственно. Это в обычных деревянных ульях. И э, результат по вот этим семьям, скажем, на э, медосбор, до медосбора, они мне давали минимум где-то, ну, имеется в виду полный нижний корпус и э, частично. Я не говорю, что полный верхний корпус, это с одной маткой. Я не говорю сейчас о двухматричном содержании. Именно одной маткой. Они мне давали практически второй корпус еще э, этот, э, пчелы. Вот как-то так. Ну, понятно, силу... Компактность гнезда, то есть э, согласно силы, вот какая у вас сила семьи, понятно, если ее посадить в додан 12-рамочный без утепления, то микроклимат, она там нечем будет, живой массы не хватит, чтобы создавать микроклимат, она сожмется в какой-то там, как в теннисный мячик, и все, и будет, соответственно, тратить это тепло на, на то, чтобы его обогревать большее пространство, а не саму пчелу, сам клуб. Ну, я а, э, еще, еще дополнение одно. Один момент. Потери белкового корма, да что нету, допустим, я же как бы там не вычисляю, есть корм белковый в, в этом в, в семье или нету. Я, значит, на слабые семьи, на слабые семьи даю белковую подкормку в виде молока. молока. Чистое молоко я добавляю сахар, как делаю обычный сироп. И в небольших дозах, в пределах 50-100 грамм, я даю на мелкую семью. Но обычно начинаю с 50. Если они достаточно быстро ее забирают, увеличиваю количество. Это да, это это вот это вот один из моментов, который и э, та семья, которая имеет утепление, его забирает практически всегда полностью и, соответственно, увеличивает площадь засева и расплода там намного больше. А те семи, которые нет обогрева, имеется в виду нет утепления со всех сторон, они ну, берут, но не в таком количестве. И, соответственно, мне нужно каждый раз его Нужно было, потому что я сейчас на всех семьях практически, если слабые семьи, на всех семьях именно делаю так, утепляю их. А обязательно снизу у меня вставка, потому что пол дает очень сильный холод на клуб, и потому что по бокам мы обычно всегда чем-то утепляем, по-любому. И вот замену белковым кормом я даю до первых цветений, скажем, этого Фруктовых деревьев. Имеется в виду э, первые эти абрикосы и так далее. Потом уже идут дальше косточковые. Так что вот такие вот дела. Хорошо, спасибо, Игорь. Работает, значит, должно работать. Победители не сурят. Важен, конечный результат. Так, а Существует... можно обсудим этот вопрос более подробнее? Можно, да? Ну, можно, конечно. Вот смотрите, какая ситуация получается. Ну, ну, первое, хочу сказать, что на сегодняшний день отсутствует такое понятие, как мощность семьи. Силы семьи мы можем посчитать по количеству, это тоже условное, а мощность нет. Эта э, мощность, естественно, определяется состоянием физиологии пчел, в каком они состоянии находятся. Ну, на сегодняшний день отсутствует. Но теперь смотрите весной, что делается. Весной, значит, у нас получается такая картина. Матка намного в состоянии больше начервить, чем семья прокормить. Прокормить и самое главное обогреть. Чем мы можем здесь помочь? Можем сжать гнездо насколько, и это даст какой-то эффект. Если это по методу Блинова, не способу Блинова, а методу Блинова. Метод Блинова, мы часто путаем, он был как противороевой. Понятно? Потому что там надо узна... понимать, где это находилось. Это Сумская область. И не надо было, чтобы пчелы рано шли, ну, под, под, под те взятки рано шли в ройку. Он был противороевой. Поэтому способ сжать, немножко сэкономить корма на обогрев. Это мы можем делать. Ну а давайте, если рассматривать пчел пчеловодство с точки зрения эффективности, то смысл. Мы сейчас говорим, вот что сделать, чтобы семьи, ну там все, допустим, подтянуть их чуть-чуть. А смысл их подтягивать. Возможно, сделать, ну, самое важное я хочу сказать, это сделать в начале весны, изменить структуру семьи в пользу долгоживущих пчел. Если вы это научитесь сделать то каждый год вы будете э, с медом с ну, шикарными взятками. Важно сменить структуру семьи в пользу долгоживущих пчел. Понятно, надеюсь, о чем я сейчас говорю. То есть надо сделать так, чтобы пчелы встали в разряд фуражиров как Владимир Егорович говорит, минуя стадию кормления. И тогда после того, как они вылетят, прийдут на работы, они будут работать не день, 2, три, пять, а будут работать 10, 20, 15. Это тут же скажется на большем приносе нектара, и семья взлетит. Я имею в виду по развитию. А у нас получается так, мы тянем, тянем, тянем, тянем, вот он взяток, вот надеемся, что он что-то принесет семья приносит, но еще не успела развиться как, толковой, э, ну, как э, толком. И принесла акации отчасти. И думаю, сейчас запечатает. Особенно если все размазано на трехсотой рамке. так И получается, мы ждем, ждем, вот запечатает. А на раз, опа, все в расплод перегнала. Только семья вошла. И только заканчивается взяток. расплод этот выходит практически через время. И мы не имеем этого взятка с акации, а имеем раение, следом же практически, потому что после акации есть некоторый провал. То есть надо учитывать эти вещи и, и ими управлять. Я считаю, что все должно быть у нас подвязано под взяток, под сроки, под взяток. Первый, второй надо делать так, чтобы в момент взятка были крепкие семьи и не было расплода чтобы они выходили, я уже говорил, в стадию фуражиров, более сильными. Все, больше ничего не надо. Если есть у нас несколько количество семей, то есть смысл одну семью просадить с учетом того, что она раз, ну, разовьется на второй взяток подсолнечника и даст товарный мед. А под первый взяток основной, ну, первый основной, я считаю, два основных, если белотекущие, ну, давайте, пока про них не будем. То здесь есть смысл отобрать пчелу и подсилить, стимулировать одну за счет других. И только печатным расплодом. Ну, и, естественно, дает эффект это сокращение гнезда. Все, спасибо. Можно сказать, да, имейте право на реплику. Ну, смотрите, я в таком случае, пока он появится, пока у него связь, противовес, как альтернатива тому, что работает. Ну, дай Бог, работает, слава Богу. Сейчас. Мы сами с этого начинали, в частности, я. Каждую семейку, выходит там две рамочки, ты ее нянчишь, уже видишь, уже смотришь. И очень часто на нее смотрят сквозь бетон меда, на, этот, на эти две рамки растлода, блин весной или пчелы. Поэтому количественный синдром, почему я о нем так и всегда э, ну, настоятельно, вот так со злостью говорю об этом количественном синдроме. Стараться уходить от слабых семей, стараться уходить, потому что это мишень для патогенов, пер, прежде всего. И очень часто привожу пример Цеброй Волоховича, но теряли по 200% маток, три в одну осенью. Понятно, что из трех маток выбирает семья одну, две матки теряются плодные, хорошая лучше выбрали семья, но это бомба, это, это то, что нормально с гарантией перезимует, нормально профилактически пронесет семью всю зиму и весной от всех вот этих вот болезней нежелательных в плане энозематоза. Весной выкормит соответственно. Соответственно выкормит за счет собственного жирового тела несколько пчел. ни одна одну у слабых. Как бы мы ни стимулировали, как бы ни старались. Проскочила, но слава Богу. Работает и, и дай Бог. А кормит несколько пчел одну. И отводки сразу можно сделать без проблем. Поэтому я стараюсь придерживаться именно такой философии. Выравнивать семьи с осени, даже меняю их местами после главного взятка вечером, чтобы они обменялись пчелой, уже ну, последняя пчела, которая выходит из расплода, они обменятся. То есть выравниваю осенью таким способом, переносом семей с места на место для того, чтобы зиму пошли примерно одинаково, и с весны. И работа на пасеке ведется пооперационно, однотипно, никаких вот этих там слабое, там сильное, там, и начинаешь, ну, ну это тяжело. Должен быть промышленный подход. Промышленный подход на пасеке, это не значит, что у тебя должно быть тысячу семей. Промышленный подход, это когда одинаковые семьи, пооперационная работа однотипна на всех семьях, неважно в каком-то направлении. Молочко, пыльца, отводки, мед, без разницы. То есть, во-первых, высвобождается время. Профилактика за счет того, что семья сильная, соответственно, всех вот этих нежелательных патогенов. Ну и, понятно, мы проходили эти слабые отводки, нянчиться, тепловой режим, закутывание. И так далее. Вот, для того, чтобы к этому прийти, нужно было, конечно, здравый смысл, логику, наломать кучу дров. Но сегодня это так. И постоянно авторитеты впереди паровоза. Для, как адвокаты, я привожу пример наших практиков в Волохове. Ну, плюс еще и помогает изоляция. Тут уже Руководишь ты и силой семьи, и долгоживущей пчелой, и болезнями в том числе. Так что работать должно то, что работает. Ну, без последствий желательно. Если слабые семейки уж пошли, появились, получились, значит лучше любой стимуляции, лучше любых обогревов. Это поставил слабую насильную, через решетку ее вытянули за месяц в такой уровень, как как там внизу сильная. Можешь восстановить поголовье без проблем, без, без болячек, без лишних стимуляций. Стимулировать слабые семейки, знать, как их стимулировать, или же сильные семьи без головной боли в этих стимуляциях и подкормках. Если семья сильная, инстинкт выживания ее будет так, на таких парусах гнать к кульминации, что там никакие никакие стимуляции лишние не надо будет. Главное, чтобы были корма. Сильная семья, натуральная корма, все остальное сделает человек. Добрый вечер, можно сказать? Да, Рашад, слышать тебя. Да, добрый. Да, я, я еще на родине, на следующей неделе буду в Запорожье. Значит, мое мнение по этому вопросу такое, что раз мы уже умеем, значит, Sudden, зимовать с несколькими матками и это уже получается очень хорошо мое мнение такое что не оставлять в зимовку головную боль а эти слабые семьи лучше respirova. матки у них забрать в клеточки heimabe, вот перезимовать с, с сильными семьями вот а весной уже там покажут как там чего что с ними с этими матками делать ну, уже на протяжении нескольких лет такое практикую и очень даже хорошо. У меня все. Да, спасибо, Рашад Ну, однозначно все, ну, видишь, подтверждается этим. Тем более мы, мы не отстаем от инноваций каких-то. Вернее, мы применяем все то, что работает в практическом пчеловодстве. И вот то, что о чем ты сейчас сказал, возможность зимовки Дополнительного количества плодных маток. Сильная семья. Весной подсаживаем в эту сильную семью через искусственный отводок из этой же семьи. Они ее принимают без проблем. Это как мини-отводок или слабую семейку, якобы мы подсадили для дальнейшего развития. В чем эффективность двухматочного развития с весны? Привод, то, что сказал Рошад. Сильная семья и запасная матка. Мы сверху поставили нижняя семья, то есть основная масса зимующих пчел была направлена на воспитание первого поколения от одной матки. Затем включается вторая матка вверху для помощи, вернее, для, соответственно, на выращивание расплода. То есть семья для выращивания своего расплода, своей, там, своей семейки небольшой. И в чем эффективность? Молодая пчела от нижней семьи помогает выкормить расплод, личинку от верхней второй дополнительной матки. То есть мы постепенно у нижней семьи Забираем часть пчел на воспитание расплода верхней матки. Соответственно, продлеваем рабочее состояние этой нижней семьи, потому что она сильна у нас. Верхняя сидит, понятно, что на, на подогреве этой нижней семьи. Все корма по природе поднимаются вверх той матки, то есть она в идеальных условиях. Можем либо продать пакет, если кто занимается, занимается пакетным хозяйством на верхней матке, либо сделать отводок, либо подвести эту двухматочную семью в таком состоянии к первому медосбору из белой акации. То есть беспроигрышный вариант в любом направлении двухматочный старт, сильная семья или же отводок подсоединили. Чтобы не, не нянчить, как мы вот перед этим сказали в сильную семью простимулировали, а печатный расплод уже как от донора у нее забрали для слабой семейки. Но это будет, это можно потратить полсезона. Для того, чтобы вот так вот эту слабую семейку вынянчивать, вы, вытаскивать ее. Если они в паре работают, это намного проще. Намного проще. То есть максимально максимально сделать технологию простой, удобной, чтобы пчеловода и руки были свободны и на, на выходе получить рентабельность от пасеки в конечном итоге. Вы знаете. Да, да, и, шановный друже, Игорь, Павлик, Польша, скажите. Вы знаете, меня просили там онлайн, такая встреча была, чтобы пояснити як ефективно стимулувати э, весною весною стимулувати сім'ї до э, швидкого бурхного такого розвиття <laughs> я через три години через три години я висказав ви им свої погляди на цю тему ну то що ви кажете що э, таких э, лет каких семей то страшно развивать, потому что такие хороба з того будет и далее. Вчера мне пишут, что я позволяю на то, чтобы они на YouTube распушь то, розуміння справи, потому что я их переконал, потому что они хотели, чтобы я их научил как эффективно стимулировать бжоли, а я их от від этого отказал, чтобы <сум> вы понимали, насколько небезопасная такая стимуляция, тем более, что они привыкли к тому, что стимулируют, очевидно, цукром, инвертом или чи чем-то, а у е, білку, то не сгадывают вообще, <сум> матка сии сколько может, а бжоли, ані сили, ані ну, матеріалу до того не мають, чтобы вигодувати. так что таке цікаве, думаю, что изменил их погляд трошка. Ну, если не будет буде вистачати вашей аргументации в онлайн, значит наш зум подключим, достиг им цієї роли, хай они еще нашу думку… Але думаю, дякую дуже, дякую дуже за дозвіл. Но думаю, что они уже есть переконаны. Ну, логика працует. Давайте подведем итоги. У нас есть всего лишь два способа э, в, э, семьи ранее развить. Первое, это матку в изолятор. И, а весной, вы сами понимаете, что у нас задача другая. Второе, это за счет печатного роста здоровой здоровья семьи. Все. Матка в любой семье весной семья занимается каннибализмом, она, а матка сеет намного больше, чем семья в состоянии выкормить. Понимаете? О, вот у меня О, тоже такой друг есть. Видите? Да, нет, ну понятно. <смех> <Доброго дня. смех> и все. Ну, то есть вот так получается. Если мы владеем этим всем, то все у нас получится. И болезни будет, и все. Лучше, как уже много, многие сказали объединить семьи или ну, одну за счет другой увеличивать. Но можно, опять же, на какое-то время матку изолятор, чтобы дать возможности выкормить какую-то часть пчелы, тем самым поднять э, мощность семьи. На своей пасеке, ну, 40, у меня немного это обычно, максимум 50, а тут 40-50. я трачу... Четыре да, дня хороших, весной после очистительного облета, для того, чтобы их запустить в старт. Внизу кормовая надставка, килограмм двадцать как минимум меда. Внизу закрываю пленкой и щель оставляю для того, чтобы пчела могла посещать при необходимости. Затем матка идет сверху, гнездо, разделительная решетка и вторая матка. Вот для, на это я трачу на 40, ну будем считать 40 семей, 4 дня, хороших, 4 дня. И все. Следующее вмешательство через 2 недели, через 2 недели, я, если у меня корпуса не полностью укомплектованы рамками, Добавняю, дополняю просто суш там или, или, или мед. Через месяц я выберу, вынимаю пленку, вынимаю пленку из, между кормовой надставкой и первой верхней маткой. Даю нижней матке второй корпус в виде наполовину освобожденного уже этого медового, медовой надставки внизу. Там достаточно кормов, уже ячейки готовы для откладывания яиц, потому что они постепенно посещали, брали корма, соответственно, очистили ячейки. А верхние матки дают сверху пустой корпус. То есть это второе, фактически это одно вмешательство. И второе вмешательство через 45-50 дней формирую уже отводки и запускаю пасеку безматочную на маточное молочко. И здесь отводок на, две, на двух матках сразу этих же, которые работали на старых матках. Вот всего два вмешательства, два вмешательства у меня от весенней ревизии до формирования семей. Неважно, то ли у меня это молочко, у вас бы это была акация. Всего на всего два, две, ну я не знаю, как это назвать, ревизия, вмешательство, расширением, как как Расширение. можно. Есть... Расширением. Фактически полностью развязаны руки. Делайте ну, абсолютно что угодно. По пасеке, по, по хозяйству, в быту, в огороде. Там. И... И еще, Владимир Горьевич, такой вопрос. А... Мы улочки имеем 10-12 миллиметров американцы 8-9 мм. Насколько это влияет на развитие семьи? ой Смотрите, я вообще-то, что касается ширины улочек, да, и деваты идут такие, есть спекулируют этим. Я однажды статью читал, что там чуть ли если на миллиметр сделать меньше улочку, то есть меньше пчел нужно будет на обслуживание расплода, прогрев, больше высвобождается для летной активности, больше меда приносят. Ну, в общем, там такие бредни читал. Я считаю, все, все в силе семьи. Вы понимаете, все в силе семьи. Достаточно, если она сильная, они создадут микроклимат там при хоть у вас 10 будет, хоть даже 12 бывает, улочка Но вот у меня, я особо не присматриваюсь. Лишь бы не давить пчел, лишь бы она была там ну, в пале ширины. вы часто вот ролики, если смотрите, нету там такого, что ну, уже мили-мили, чтобы они строго под линейкой. Эти улочки были. Сильная семья, все, это, это показатель определяющий для, на все случаи жизни. Гравильный размер коммерки 4,8, 4,9. Подумали сделать больше 5,4, потому что будуть будут больше и будут больше э, медоносов. Сейчас <laughs> подумали, что в таких... Э, в меньших коммерках ну там 4-5 что не будет развиваться ворога дезертации на эту тему робили, крутили и в ту, и в другую сторону ну 5 дослёдов зробив. сам жоден эффект этих дослідів не вірить, але дезертацию зробив. Да, да. зробив. а як є така у нас есть таке братство які ну, хочет хоче повернутися до натуральних обставин И они і вони взагалі не вживають в вущини і запримітили что жоли не мають точно вказане чи 5-4 чи чотири ввіні чи скільки де їм треба там їм и навіть бжолени комірки в одній родині не мають одинакового розміру як їм там пасує так вони собі роблять і то саме з відстанняю від риоююрот ну, широтою, широтою вуличок це саме подивитися там десь доплоч десь там як їм пасує так вони роблять а, а людина все хочет, на навчити, как им буду краще. Я хотел спросить, вот когда вы формируете, давно хотел спросить, я вот как раз вспомнил, когда формируете двухматочное содержание, да, весной, вы, вот я видел, ставите 5 рамок туда, пять рамок наверх, рамки, которые ставите в семью, да, семью для матки, вот кидайте, ставите рамки, потом туда же кидаете матку соотношение корма и пустых ячеек, какое там и вот я, честно говоря, как-то не видел там вот этот момент. Не, хороший хороший вопрос. Смотрите, я вот перед этим обговорил оговорил тему, почему верхний отводок набирает быстро силу слабая семейка, потому что сидит она на, на обогреве нижней семьи раз и вверх поднимаются корма по природе вверх поднимается корма. Поэтому, если вы формируете двухматочную семью, то нижнюю семью обеспечивайте кормами больше. Они все равно... А верхнюю матку верхней матке, давайте больше суши. Все равно все корма будут подниматься снизу вверх. Они будут открывать ячейки и нижние матки расплод кормить И вверх. И часто спрашивают, если кормушку поставить... Кормушку нужно ставить и при случае там, ну мало ли подкормили стимуляции, обеим маткам или достаточно какой-то одной верхней. То найдут они, если они за 5 километров находят нектар в поле на цветках, то они же не найдут то через полметра над головой кормушка будет висеть. Конечно, на верхней ставите а там где удобно, а если она будет тем более э, рамочная гнездовая, то там. То там и подавно. Так что комплектуйте для верхней матки более пустые рамки, а корма вниз. Если вы корма распределите вверху, ограничите матку, если кладки они все забьют. Мало того, что свои корма еще снизу будут поднимать. Владимир Егорович, можно вопрос? Нужно. Нужно. Значит, ну, сразу по этой, по этой же теме лет 10 или нет больше 10 лет наверное ну лет 15 назад у меня есть фотографии пчелы такие катакомбы вырыли в ну не в опилке, а пыль древесная пыль в столярке работал что я б никогда не поверил. я взял фотоаппарат и заснял то есть они несут все все что ну, все что им подходит на какой-то период а вот 10 лет назад вы рассказывали, что на Апиславии был доклад по поводу обнаружения коллоидного рубца. И, и, ну, я так понял, что это связано с тем, со свойством пчел, а это не жид, жидкий корм, могут они обратно передать другим приемщицам и так далее. А вот эти вот твердые корма, которые идут через пищевод, они идут в одну сторону практически. И злоба, я так подозреваю, что связана с некомфортной ситуацией, которая у пчел возникает именно в связи с этим свойством. Особенно, когда мы вот эти вот корма, которые твердые, там с молоком, с жидким кормом даем, у них появляются проблемы. Вопрос такой, за 10 лет появилась, встречали какую-то информацию ну, от, от науки по этому поводу. Ну, работал кто-нибудь по исследованию этого колоидного рубца или нет? Спасибо. Ничего, после, после того, как я впервые с этим столкнул, вернее, услышал. Услышал, принял к сведению. но ну, в дальнейшем, сейчас о стимуляциях говорят. Ну, как-то я отошел от этих всех стимулирующих подкормок слабых семей и объяснил почему и объясняю почему и и, и мою позицию все знают по, по книгам по лекциям почему я отказ, отказался от всего от всего неприродного я сделал ставку на сильные семьи понимаете и на природная корма почему Почему именно такая позиция? Объяснял, что пчела относится к насекомым с узкоуниверсальным питанием. Это мед и пыльца. Всего два-два наименования. Если ее сороды часа, кстати, пчела была в древности в начале своего эволюционного существования, формирования, она была хищником. Это говорит, вот показать, как показатель вернее, аса. Это гурман стеядный, там и соленое, и кислое, горькое, и мясо, и, и все, что хочешь. и все Всем она питается, и это является ее, ее кормом для жизнеобеспечения и для, в принципе, для существования. Пчела. Для того, чтобы вырабатывать маточное молочко, уникальный продукт, содержащий все незаменимые аминокислоты, нуклеиновые кислоты и стволовые клетки, продукт вечный, кстати, определил Стэнфордский университет что маточное молочко вечно. Оно передается от кормили к матке, от матки через яйцо личинкам, снова кормилицам и так далее. И вот в семье до сегодняшнего дня все семьи, что выживают, они вот эти вот стволовые клетки передают друг другу и с поколения в поколение. Кстати, ваша тема. Это. Вот по, по маткам, по, по биологии. Поэтому я и против всевозможных этих соевых мук, Молока, вот Игорь только что говорил о стимуляции. Отдайте положенное по природе пчелам, особенно при выкармливании расплода и по вырабатывании маточного молочка для кормления главного основного репродуктора пчелиной матки. Ну и при воспитании, при формировании трутня то же самое. Почему и появились появилось понятие о стерильных трутнях. Трутень стерильный появляется в том случае, если недостаток аминокислот при формировании сперматозоидов, то есть в процессе формирования. Конечно же, мы стимулирующими этими всякими белковыми подкормками этого не добьемся. Так что о тех килоидных рубцах, да, я услышал как так, для общей информации. А до сегодняшнего дня не приходилось и вообще у меня так с наукой я не сильно дружу, понимаете, потому что она со мной не дружит с тем, чем я занимаюсь, поэтому я как-то не стал не стал туда особо и обращать внимание на их наработка они там своей своей партии своей компании живут отдельно от пчеловодства вроде как мы и вместе, а на самом деле отдельно. Все хорошо, спасибо. Дуже дякую всім за спілкування, все буде Україна, всім на добраніч. До на До добра зустрічі. На добраніч. На добраніч. Всім дякую. Дякую. Нова